В сказочном лесу каким-то чудесным образом оказалась целая тележка с мороженым. Вот радости-то сколько! Но каким бы вкусным мороженое не было, нужно знать меру. Вот звери, видимо, об этом позабыли. Уж очень вкусным было холодное лакомство, особенно в жаркий летний день. А вот и Мишка подошел. Увидя, что тележка уже пуста, Мишка немножко озадачен. Кажется, Мишка догадался, куда все мороженое из тележки подевалось, и его это немного встревожило. Ведь он точно знает, что есть больше одной порции мороженого за один раз нельзя! А вот и заяц с обмотанным шарфом горлом. Заяц съел слишком много мороженого, и теперь у него болит горло. Ему точно поможет мед или малиновое варенье. У Мишки и Маши сегодня работы будет не в проворот. Начинаем миссию «Мороженое». Нам надо как можно быстрее отнести мед и варенье всем животным. Посмотри внимательно на экран. По какой тропинке Маша и Мишка принесут мед зайцу? Для этого попробуй визуально отследить весь путь. Так тебе будет проще выбрать нужную тропинку. Правильно! И заяц получил мед к чаю. Теперь он точно быстро поправится. А теперь попробуй сам. Вот увидишь, в этом нет ничего сложного. Переходим к игре. Чтобы сыграть в эту игру, перейди по ссылке в описании. Если тебе будет сложно, можешь посмотреть прохождение. Удачной игры!